Россия не начинала, Она заканчивала их. Россия солнцем нашим стала, Наш общий дом земля святых. Россию видит Бог во снах, Она нам Господом дана. Со звездопадами в глазах Шагает русская весна. Россия ты, Россия, Россия — Родина моя Мы — русский мир, одна семья, и это — Родина моя Мой Петербург, моя Москва, все это — Родина моя От Бреста до курил она, все это — Родина моя Кто-то правды хотел, вот она Маски сорваны с лиц лицемеров По России шагает весна Солнце русского мира и веры. И поверьте, как хочется жить И рассветом своим улыбаться. Только зло надо нам истребить. Это честь за Россию сражаться.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 Веками враждебная рать Тухи шла против нашей России И я пытаюсь сегодня понять Чем вам русские не угодили Как же мне вам сейчас объяснить Мы ж для вас абсолютное зло Сердце русское вам не купить Вам понять нас, вы не дано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 Моя